Итак, добро пожаловать назад в наше украшение Harmar, монстра гибридного синтеза, и это снова Павел Уолан. И это будет последний урок на нашей красной панели, на нашей главной вот этой вот части синтезатора Хармор. Далее мы будем рас рассматривать наши оставшиеся вкладки Image, FX и Advanced. И сегодня мы поговорим а, сразу же о Phaser, о нашем оставшемся а, подсекции фильтра, так скажем, Uh, Unison — это сердце нашего синтезатора. И да, можно про него говорить бесконечно, какой он сильный, насколько много здесь возможностей. И мы поговорим достаточно глубоко о нем в этом уроке. Но uh, все же разделим uh, этот последний урок на две подсекции, то есть фейзер и юнисон И uh, рассмотрим все, что мы вдруг не охватили из uh, секции артикуляции. Uh, не будем пока что рассматривать подсекцию Image, uh, те строчки, которые содержат в себе Слово image это пока что не для нас, то есть вот это, это, это все пока что не для нас, то есть image нас ждет впереди. И теперь сразу же к фейзеру перейдем к делу. Фейзер это подсекция фильтра и как ни странно это сам по себе фильтр, то есть какой-то определенный тип фильтра, как я уже и говорил, это многополосный фильтр, то есть он пропускает или оставляет много полос, то есть больше чем 2, я думаю даже. Итак. Посмотрим, как работает э, этот фейзер на деле. И видим, что эти полосы нестабильны. Они двигаются в понятии времени. И это то же самое, что бы мы сделали с фильтром, например, в э, режиме фейзер. То есть, видим, что здесь две полосы. Помним, что мы можем э, сделать свой вид э, фильтра и сделать это примерно так. Вот наши полосы. И как мы можем сделать вот это движение в прогрессии времени, в, э, так скажем понятие времени. Попробуем сделать вот так. То есть вот они наши полосы, вот они а, пошли. То есть наш офсет в этом случае, офсет а, это положение а, вот этих меток вот этих а, полос это и есть в данном случае частота среза но на фейзер конечно же есть свой офсет. видим эту а, волшебную ручку итак что есть что фейзер то есть уберем наш фильтр поставим все дефолт и вот наш фейзер то есть это Это несколько полос, вырезающие наш... из нашего гармонического спектра амплитуды наших гармоник. И это все происходит с течением времени. То есть изменяется в течение времени положение этих полос. И изменяется, естественно, незаметно. То есть мы видим, что они возобновляются. То и дело появляются новые из начала. Из нашего, из нашего начала гармонического спектра. Итак, у нас есть ручка Mix, которая активирует э, количественное процентом соотношение наличия нашего эффекта фейзер, нашей фильтрации фейзер. Далее, ручка Width — это ширина, как мы помним, и смотрим, как воздействует ширина на этот фейзер. <музыка> То есть мы пока что имеем только одну полосу, как будто бы это бенд стоп фильтр, движущийся band stop фильтр. И сразу же посмотрим на ручку Offset. Заметьте, когда начинается, только я активирую клавишу, и от какого момента начнется фейзер. То есть меняется положение старта фейз. Или же мы можем менять положение вот этой, вот этой полосы, выреза вот этой полосы в, во времени. Но э, движение все равно есть, и мы меняем просто отклонение на нашей полосы. Идем выше по width, по нашей ширине, то есть сейчас на этом моменте появилась вторая полоса. Видим, что когда а, мы поднимаем а, width от второй полосы и с, полосы вместе смещаются, пока не достигнут а, определенного момента, где появляется третья полоса, где им работать вместе уже втроем. Сейчас а, работают три полосы, как мы видим, по началу а, нашего спектра и по всему нашему спектру. Далее они ну, так и будут смещаться до образования большего количества полос. Итак, до... То есть сейчас очень много полос именно на этом моменте уже. То есть далее будет просто непонятно пока что какая схема какая схема здесь работает. Но здесь очень много полос и они вырезают наши спектры, конечно. Просто делает это очень хаотично из-за их количества. И дальше, то есть offset и width мы разобрали, знаем, что здесь есть выпадающее меню пока что и три кнопочки. Но все равно идем далее. Итак, ручка Speed, активированная по умолчанию на 32, номер 32. Помним, что это связь с темпом, то есть... Увеличивает темп, поставил 400, увеличивается и скорость. 130. Итак, это все относительно времени. Понимаем, что здесь целые числа замирают автоматически. То есть деление происходит автоматически на целых числах. 128. 64. 32, 16, 8, 4, 2 и 1. И также в обратном порядке. То есть это э, полосы шли у нас вверх, полосы идут вниз. То есть увеличивается скорость движения э, по направлению вот этих э, вырезанных полос. И мы знаем, что делает фейзер. Создает немного эффекта кислотности какой-то э, жидкой среды, какой какого-то азота, в общем-то, какой-то кислой среды. Немного даже, я бы сказал, яда. И вот куда направлен в основном этот эффект. То есть на создание вот этой пространственной непонятности. Неопределенности, я бы сказал. Потерянность даже немного. Но это, конечно же, Хармор, мы этим не ограничиваемся и продолжаем работать. То есть продолжаем рассматривать, и какие есть еще, каких можно звуков еще добиться от фейзер, применяя свою фантазию, навыки, небольшой опыт и просто наши возможности в Хармор. Итак, дальше есть ручка Keyboard Tracking. И активируем ее на 100%. Помним, что Keyboard Checking — это следование а, хармор нашим нажатым нотам. Следование параметра определенного хармор нашим нажатым нотам. Итак, смотрим. В то время как... Так, активируем на 100%. И помним, что когда мы э, активируем просто ноты, а, одно за другой, то есть такой эффект фейзер Так работает фейзер сейчас. Обратите внимание на вот эти вырезанные полосы. То есть они не смещаются никуда. Они остаются и двигаются неизменно на протяжении каждой ноты. И активируем на 100% наш Keyboard Tracking. Наше следование клавиатуре. Тот же эффект, в принципе, что и фильтром, то есть каждый вырез при повышении ноты следует вот этому повышению ноты и тоже повышается, то есть замечаем, где я нажал ноту, то есть низкий регистр, высокий регистр, и также смещается полоса выреза, то есть полосы выреза. Естественно, активированный на минус 100% даст нам обратный результат, то есть... При повышении ноты будет э, срез, э, вот эти, положение вот этого среза понижаться. Примерно так. И, естественно, есть минус 200% и 200%. То есть это примножение вот этого повышения. И понижение в два раза. Вот этого положения. Помним это. Чтим это. Пользуемся. Трое из этих гражданских модулируемые полностью. То есть, помним, есть а, артикуляторы, модуляции по времени, модуляции по мэппинг. И оставшиеся двое не модулируемые вообще внутри Хармора, модулируемые только по а, Automation Clip. То есть, автоматизировать в данном случае в нашем проекте FL Studio. И к этому позже, к экспериментам с, этим, а, с этими модуляциями позже, но... Сейчас обратим внимание на вот это выпадающее меню. То есть на а, вид фейзер, а, на тип фейзера. По умолчанию стоит классический. То есть по а, таким самым обычным параметрам. То есть на... Давайте поставим speed, ручку speed на положение steel. То есть у нас есть положение steel ручки speed, конечно же. Если а, могли догадаться, то... То есть можно сделать так, чтобы фейзер не а, путешествовал нигде во времени, никуда не уходил. То есть работал как наш фейзер а, фильтр. То есть много полос вырезанных. Всего мы здесь видим: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 полос э, для вырезания. И можно, конечно же, повысить эти, количество этих полос за счет wid. И, и они никуда не уходят. То есть они просто стабильно работают э, на вырезане. На, определенном, на одном и том же участке нашего гармонического спектра. И это работа э, ручки Speed на режиме Steel, то есть ровно посередине. Обращайте внимание, стоит ли она у вас ровно посередине. Итак, то есть можно э, прибавить ручку до такого положения, что э, когда практически вот это количество э, полос выреза не будет э, догонять количество наших гармоник, то есть 516, наверное, практически. Но это, конечно, вряд ли, потому что здесь какие-то гармоники все таки остаются и это все идет равномерно здесь на второй половине нашего спектра. Итак, по дефолт, по стандарту ставим все обратно. И вот наш спектр, то есть я буду нажимать достаточно низкую ноту, которую даже не видно здесь, клавиатура позволяет, отлично. И посмотрим, какие есть режимы фейзер, какие есть виды фейзер. То есть классические дают нам вот такие вырезы, вид. Uh, дает нам увеличение этих полос, как, как, в принципе, будет и во всех остальных. Но смотрим, что еще будет происходить интересного. Triangle. Треугольник. То есть, другой вырез. Видим, что э, здесь... Я, я предположу, что здесь была больше такая похожая на гладкую, может быть, синусоиду, но не совсем. То есть, здесь где-то... Остается больше момент, больше активированных гармоник. Здесь а, тонкий вырез. А, здесь происходило все гладко. То есть гладко здесь, гладко здесь. Здесь происходило все не так гладко. То есть, видим, есть пик. Это значит треугольник. Вот по такой схеме строится, строилась форма. То есть помним, что у, у фейзера. То есть давайте скажу, что у фейзера той, тоже есть, как и у фильтра, свои формы. И тоже будет кастом. То есть можно построить свою форму фейзера. Итак, то есть здесь а, видно, что наглый треугольник. Далее. Опять же, по повышению Width будет повышаться частота этих треугольников То есть их будет больше И видим, в принципе, такое же количество треугольников, как и количество а, относительных синусоид Далее X Понимаем, что это совершенно а, тонкие вырезы И количество прибавляется в такой же пропорциональности Такое же количество, в принципе, а, вырезов То есть я предположу такую форму. Давайте примерно вот здесь вот нарисуем. Вот такая форма повторяющаяся. Я предположу вот это. То есть и остается затем э, тонкий момент, наверное, совершенно тонкий момент для э, прохода, для выреза. То есть вот, э, вот это место проходит. Вот это место вырезается, то есть, но даже еще тоньше. То есть, примерно такая форма. Не будем вдаваться в подробности. Далее. Uh, deep. Uh, вид фейзера uh, Deep. То есть, видим, что этот фейзер нам оставляет меньше места, чем вырезает. То есть, вырезает он очень много, оставляет какие-то определенные районы, регионы, гармоника. И помним. При, по увеличению Width. Увеличивается количество этих оставшихся гармоник. То есть здесь как будто бы бенд пас, То есть частота прохождения полосы, а не частота выреза. И а, ручкой спид можем активировать, конечно же. Помним, на 32. Если мы активируем, то... Вот здесь наличие фейзера очень-очень заметно. То есть... То есть, крайняя степень практически фейзера очень очень заметен фейзер uh, глубокий вырез и широкий в принципе вырез ведется здесь дальше есть еще глубже то есть deeper еще глубже вырез то есть видим что оставляет еще меньше нам uh, регион и он в принципе остренький видим что здесь такое сглаживание и пик то есть может можно сказать что там uh, что-то похожее на треугольник И уберем спид для того, чтобы видеть все это стабильно. Итак, вот этот вид кандум. Это контрацептив. Не стесняйся этого слова. И смотрим, похожа ли эта форма на его... Может быть. То есть, может быть, скорее всего, там был контрацептив. Такой тоненький контрацептив. Может быть, с пиком на конце. То есть, как и по названию, отличное средство предохранения от гармоник. Проходит очень мало, но все-таки проходит. Не самый качественный. Но это... Это что касается звука, в принципе, видимо, работает очень здорово. То есть здесь оставляется ничтожное количество гармоник. И то есть методом стил мы видим, что оставляет нам очень мало. И если, если же мы активируем киборд-чрекинг на 100%, то... То есть теперь создается такой эффект... искусственного тембра, как будто бы фейзер сделал нам такой, как так сказать, тембр, потому что все идет относительно, все идет, соответственно, нашей клавиатуре, то есть вырезаются те гармоники, которые, в принципе, должны оставаться. И методом повышения Width мы меняем наш тембр, то есть это как будто бы лепка тембра а, заново, то есть вырезание практически из нашего тембра один гармонического уровня. Потому что на 100% кибер-трекинг дает нам, в принципе, равномерное выделение именно прямо по гармоническому спектру. И номера гармоник в каждой новой ноте будут одни и те же. И видим, что ручкой плак мы можем добиться... ...таких очень интересных игрушечных тембров. Далее. Пойдем дальше по видам. Twins. Уберем кибер-трекинг и посмотрим... Работает, то есть width на наше положение дефолт. По серединке и далее. Twins. Итак, что здесь? Здесь мы видим чередующиеся сильные и слабые э, полосы. То есть здесь есть сильный э, остаток и есть слабый остаток. Посмотрим на это глобальный, то есть повысим width. То есть, да, чередование идет. Сильный-слабый, сильный-слабый, сильный-слабый, сильный-слабый. Достаточно интересный вид фейзера, нестандартный такой. Далее. Каскейд. То есть, это по графику видим, что это такой равномерный спуск от сильного остатка до слабого. И за счет вид повысим, повысим частоту и посмотрим, действительно ли это так. То есть, да, вот он спускается, вот он снова спускается, как будто бы набор карандашей. Разного цвета. Тоже очень интересный э, вид фильтрации. Я бы отнес вот этот вот к особенным. Далее бокс. Четкий вырез, такой резкий четкий вырез, как и в режиме кандома. В принципе, такой же по региону. Здесь просто гладко, ведется гладкий срез, но э, в режиме бокс ведется резкий срез. И вот здесь вот как раз-таки можем получить за счет Keyboard Checking тоже такие же интересные э, тембры, э, активируя Width и регулируя э, все остальные параметры. То есть, слушаем. Здесь стоит активировать плаг. Даже если мы активируем Reverb и посмотрим, что произойдет. Получится, я думаю, такие... Такой звон, звон бокалов. Игра на бокалах. И здесь поможет хорошо призма. Помним, что получается отличная шкатулка. Multiply. Режим, режим умножения и... здесь мы получим бесконечное количество наших тембров просто как, какие хотите такие получается у меня вот этих вот э, шкатулок потому что из, из этого лучше всего получается шкатулок просто море я не знаю что делать с этими шкатулками просто их их может быть бесконечное, бесконечное количество поэтому делайте свои шкатулки синтезируйте свои шкатулки то есть экспериментируйте с этими шкатулками может быть не только шкатулки какие-то инструменты типа имитация игры на бокалах или что-то еще то есть шкатулки здесь Просто на ура получается. У меня их море, просто океан, девать некуда. Я их в банке посадил и в подвал поставил. Поэтому делайте свои пресеты, делайте все, что угодно. То есть лишь бы это приносило вам удовлетворение, как моральное, так и, может быть, финансовое. И главное, применить это в своем творчестве. Не забывайте про это. То есть чтобы это не просто так для удовлетворения просто морального, а еще где-то применимо было, и это приносило вам какую-то какую отдачу где-то. Далее. Это не последний режим, это не последний вид нашего фейзер есть еще такой момент, то есть убираем плак, убираем э, призму и keyboard tracking на 0. И смотрим последний вид, это special, отдел special и frequency, и посмотрим, что это делает. Здесь все э, работа по частоте, срезы по частоте, то есть какие-то определенные... Э, видим, как идет срез. Это ведется фильтрация по частотному спектру. И здесь очень хороший способ применить это. Один из хороших способов хармора достичь белого шума. И посмотрите, что будет происходить сейчас. То есть как только я начинаю двигать, вот эту ручку with идет повышение среза, и ведется. Деление вот этих гармоник, амплитуды гармоник и номера гармоник. То есть появляется хаотичный порядок вот этих э, частиц гармоник. И это отлично применимо вот так вот. То есть чтобы сделать белый шум, просто-напросто заходим в Phaser Width, э, в LFO. Активируем LFO. И вот именно вот таким методом э, делаем почаще вот эти вот все э, наши треугольники. Можно даже... Немного синусоиды, это не важно, И активируем обязательно распределение в пиче октавное. То есть, если будет герцовый, то... Похоже, но не совсем. Поэтому октавное распределение и... Главное нащупать дно, вот, чтобы были задействованы все гармоники из нашего спектра. Здесь же сразу фильтрованный шум, отличный, отличный бонус. Да, и не забываем обязательно, забыл сказать про тот факт, что нужно сделать обязательно юнисон на э, все, все наши фейдеры, то есть можно панораму не трогать, можно фейд, фейдер питча и фейдер фазы поднять на максимум. То есть если опустить фейдер питча, то получим такой водянистый звук. Поэтому вот такой, вот такой рандом по пич каждого голоса нам очень нужен. Все 9 голосов. Фаза здесь много не играет, но я бы советовал иметь ее на режиме Full Blur. Вот такой фокус, один из фокусов, то есть это, это один из способов. Другой способ, кстати, связан тоже с методом октав. Но это тема для другого разговора, поэтому... Далее, деактивируем Unison и деактивируем все вот эти параметры, то есть и Phaser width, LFO, и режим обратно Герц к нашей пиле, родной. Вот что такое Frequency, то есть это очень-очень сложный такой режим Phaser, но он есть, и этим нужно пользоваться. И далее, далее вот эти вот режимы, октавы, Герцы и гармоники. И давайте вернемся к, нам, к нашему классическому режиму фейзера. И uh, видим наше родное, наше, так скажем, стандартное призание вот этих гармоник на режиме Speed Steel. И посмотрим, как будет вестись uh, вот этот вот вырез на режиме Герц. Все понятно. То есть, как работает uh, вот это вот, я думаю, на этом моменте будет более чем понятно. Мы помним вот это равномерное распределение, как и в этом случае, то есть... Уберем фейзер. То есть равномерное а, распределение гармоник, вот оно, ровно, как и режим а, октав в нашем фейзере. А, то есть вырезы велись ровно один за другим на одном и том же расстоянии, как и здесь, в принципе, расположены наши гармоники. В режиме герц они располагаются чаще, чем тем дальше в, вверх, тем они чаще, то есть друг к другу, тем они ближе также и с фейзером, то есть в режиме октавы это равномерные вырезы один за другим на одном и том же расстоянии. В режиме герц именно так. И по повышению wid мы видим вот это все на деле. То есть и во всех других режимах это будет то же самое. И это отлично, вот именно в этих остаточных режимах, где фейзер не а, вырезает, а оставляет очень мало. И опять же помним: ручку кибер трекинг и. Иногда мы видим вот это а, странное явление, когда появляются наши фундаментальные гармоники. Но в, осталь... в остальных в большинстве случаев их нет. То есть это на определенной ноте, потому что положение этой ноты попадает под то, что фейзер освобождает фундаментальную гармонику э, на этой ноте. То есть под полосу освобождения попадают вот эти вот три ноты. Следующая нет. Вот как работает, в принципе, это. И это отличный способ построить быстренько какой-то тембр. Э, быстро его регулируя. Совершенно новые звуки. И э, далее. Также вот в этих специальных режимах. Все это отлично работает. И посмотрим на Frequency. Что будет делать Frequency, и причем keyboard shaking пока что отключим. Включим keyboard checking. Да рандомизированная вот эта остаточность гармоник. То есть никакой логики. И видим, что здесь, следуя, видимо, за положением Width, следует наши гармоники плавно в Pitch. По такому маленькому значению Width мы видим результат удивительный. Похоже на полосы. Здесь они равномерные, здесь они уменьшающиеся. И далее. То есть разобрали все это дело. И дальше режим гармонический, гармоники. То есть видим, что еще в скобочках, как на подсказке FL Studio говорит нам, а, используйте для PWM. И PWM это Pulse Width Modulation, то есть модуляция ширины импульса. Сейчас на деле посмотрим, что это. В режиме Classic. То есть получается очень хорошие тембры из этого. То есть здесь видим, что вырезаются гармоники, номера гармоник определенные. То есть с повышением ширины мы имеем встроенную вот эту пол, pulse with modulation, модуляцию по ширине импульса. Видим, что по понижению нашей with, а выключенный уид не дает нам ничего. Активируя ее, мы даем вот этот вот герцовый спуск до, до того момента, пока они начнут срезаться определенной э, гармоники. И мы видим, что вот в этом режиме мы имели этот такт. То есть и на этом моменте здесь у нас уже срезались гармоники. А, только лишь на последних моментах. И вот здесь появлялась наша как раз-таки любимая модуляция по ширине импульса. Но здесь все это происходит быстрее. И здесь уже а, ничего практически не имеем. То есть разницы нет. И вот здесь а, в, чем, в чем все а, возможности заключаются. В том, что здесь есть практически встроена вот эта модуляция, и мы можем модулировать как эту а, кнопочку, помним, что она полностью модулируема, так и все остальные смещения, даст нам тоже результат. И опять же не забываем про наше спид и кибер шейкинг, то есть есть скорость следования скорости. И здесь это работает нестандартно, то есть если мы будем а, смотреть вот здесь на небольшом значении вы, это можно проследить. И замечаем как работает этот спид, то есть этот спид работает аналогично и в герцовом понятии, то есть забыл рассмотреть вот это, вот это важно. То есть видим, что нижние полосы двигаются быстрее по скорости, чем верхние полосы. То есть это э, понятие герц и октав располагается еще распространяется и на скорость. То есть в октавах они двигаются равномерно, как и располагаются равномерно. В герцах они дв двигаются неравномерно, так как и располагаются неравномерно. И далее обратно в гармонике. По большому а, значению Width мы имеем вот это вот. А в серединке вот это работает лучше всего. Потому что по умолчанию, по скорости Steel мы имеем вот этот вот удивительный тембр. ПВМ а, как раз таки. pwm И когда мы смещаемся к краям, то есть или к минимуму, или к максимуму, то есть появляются вот эти вот полосы. Вот как это работает. И это удивительно. С keyboard tracking это будет работать здорово. Мы имеем каждую новую ноту, совершенно новый тембр. Теперь рассмотрим то, что у нас есть для художества. Вот это вот вещь. То есть, мы выбираем форму свою. То есть, видим, что мы заходим автоматически в фейзер shape. Так, уберем вот это вот дело: фейзер-шип. А мы заходим автоматически в фейзер шейп, щелкнув мышкой на Custom. Режим Custom. Это значит, как в принципе: в фильтре 2. То, что у нас есть Custom Shape для нашего фейзер. То есть, мы можем нарисовать наш фейзер. И по умолчанию. Так, включим октавные. И по умолчанию у нас вот такой треугольник. Помним, это треугольник. Можем сделать так, то есть практически классический. Тоже яйцо. Ну, почти. И все остальное. Можно также оставить совершенно слабый вырез, вот такого типа. Или же ровный срез. Хотите же оставьте совершенно ничтожное количество гармоник. Здесь в том интересный момент, что попадать неизвестно будет, что под эти места, под именно вот этот регион. То есть адекватного звука можно, я думаю, добиться только используя keyboard shaking. Вот тоже в принципе очень интересный и в принципе за счет своей сложности гармонической, то есть и как будто бы это арпеджио, но можно построить за счет просто активируя кнопку speed и построив вот такой узенький в принципе регион для прохождения. То есть понимаем это отличие, понимаем, что входит сюда примерно по одной гармонике и почему это происходит, то вот эти гармоники активируются определенной частотой. То есть вот это э, очень редко активируется первая гарм... одна из первых гармоник. То есть здесь вообще редко. И каждая приумножает себя, э, как видите, практически в три раза. То есть все, все чаще и чаще вот эти последовательные гармоники. давайте посмотрим, что будет, если мы активируем режим герц. То есть, вот такой встроенный эффект автоматически. И посмотрим в режиме октав, что будет, если мы будем изменять width. Юнисон все этому отлично помогает и способствует. Формы здесь могут быть различные, формы здесь могут быть очень-очень нестандартные. То есть подойти можно к этому как только душе угодно. То есть здесь вот именно в Хармор, я думаю, креатив э, выложен на полный. Применяя фантазию в Хармор, мы можем обойти просто кого угодно по нашим, так скажем, синтезируемым звукам, по возможностям нашего синтезирования звука. Но не по качеству, конечно же, потому что все-таки это цифровой звук. Не забываем про это. Но это не значит, что это плохой звук. То есть цифровой звук — это норма сейчас. Это, это очень даже норма, как профессиональном уровне, так и в начинающем уровне. То есть это отлично, это хорошо, это стандарт, это отлично. Вот, то есть помним, что есть наши, наши шейпы, то, что хотим, то и лепим. То есть много полос можем слепить, будет нам много полос. И ресет. Вот, в принципе, все по фейзер, что в нем есть. Хотелось бы поэкспериментировать не просто фейзер как фейзер, а. И давайте теперь вернемся в режим классический, и а, по гармоникам поработаем. С модуляцией, этого ширины, с модуляцией вот этой ширины импульса. Уберем а, Unison. И вот такой у нас хороший тембр. Получается, давайте а, опустим на октаву ниже. Наш хармор. Понимаем, что здесь разные тембры. И помним, что у нас есть модуляция вот этих ручек. И помним, что у нас есть Unison Index Mapping. Уникальная возможность хармор. Теперь четыре ручки. Э, так, теперь четыре голоса активируем. И посмотрим, что нам даст модуляция вот, этого, вот этой ширины э, нашего фейзера по каждому голосу отдельно. То есть я установил для вот этой ширины Импульса примерно... Нет, не такие большие. Давайте разноброс вот примерно такой. Так как в принципе все это будет очень э, разбросано, так как вот ближе к краям нам дают э, все-таки фейзер вот эти полосы. Но мы пока этого не хотим. Мы хотим вот эту модуляцию. PWM. <музыка> Работаем с фазой. То есть как, как будет звучать лучше? Щупаем. То есть в двух режимах Phase на All Aligned режиме, на выровненном режиме Phase всех наших голосов и огромное количество э, вариантов, так скажем, вот этого стандартного басового пресета. Даже если бы мы имели все вот это ровным образом, то тоже, конечно, различное количество, но вот с этим именно режимом, вот таким, то есть немного разбросом по голосам, то есть для каждого определенного голоса а, определенный один тембр, заданный фейзером, то есть вот это, им, то есть мы имеем сейчас в, одном, в одной части хармор 4 осциллятора с, разным, с разными тембрами и мы можем иметь до 9 осцилляторов с разными тембрами. И здесь начинается уникальность как раз таки. То есть, вот вам ответ на вопрос, как добиться уникальных звуков. Пробуйте, подбирайте, потому что наличие вот этого огромного количества а, тембров а, дает нам просто уникальные возможности. И все это можно приукрасить призмой небольшим количеством. Вот вам, пожалуйста, еще вселенная, плюс, а, плюс одна вселенная ко всему разнообразию а, в нашем понимании Хармор. Поэтому здесь, здесь уже открывается только ваша фантазия и ваши эксперименты. Трудитесь на здоровье. Также мы можем модулировать фейс, а, а, можем сделать это как ЛФО, так и Энвелоп. Помним про Это. И у нас есть много режимов, то есть фейс. На этом фейзинг э, на этом не останавливается. В режиме deep и deeper это все это а, приумножается раз в 10. То есть здесь мы не а, вырезаем а, в режиме deeper, а оставляем всего лишь. То есть здесь появляется удивительный тембр. За счет того, что мы много вырезаем и мало оставляем. Вот эта атака дает очень много. То есть можно сделать всего лишь за счет ручки Phase Width в режиме Envelope атаку вот такого типа. Я думаю, те, кто пишет дабстепы и драм сейчас поняли, что на вечер есть планы, на вечер есть занятия. И начнут все это делать. Ковырять и экспериментировать И это здорово а, Замечательно, трудитесь опять же на здоровье Не забывайте про то, что а, вот Главное понять, главное найти Возможность модулировать звук Очень-очень эксклюзивно Очень своеобразно И вторая стадия это уже эксперименты Главное применить это как следует То есть в пользу себе же Помним, что мы работаем а, с а, вот этой PWM Pulse Width Modulation то есть Модуляция ширины импульса вот что это такое. Мы не просто работаем с фейзером, мы еще и работаем с этой модуляцией. Мы модулируем вот эту как раз-таки. А, вот этот тембр оттуда и появляется, вот этот необычный тембр, из-за этой возможности. И плюс возможность модулировать а, width по а, Unison Index Mapping и разброс такой по каждому голосу. Не забываем, что все это вот такие вот значения. То есть сейчас у нас 9 голосов. Вот, в принципе, фейзер во всей красе. И это еще не все. То есть можно говорить об этом, об этой, об этой так скажем, функции Хармор. И функций фильтрации очень-очень много, и даже целый день, можно говорить, еще останется много не неразобранным. То есть здесь просто нужно пробовать, здесь нужно экспериментировать. Здесь нужно этому посвятить достаточно долгое время, если, если полностью понимать и полностью охватить все возможности. И всем абсолютно я не советую этого делать, потому что не стоит убивать всем, конечно же, большинству все свое время свободное на один плагин, на какую-то одну возможность в то время, как вы могли сделать что-то полезное в своем творчестве. И вот, в принципе, как работает фейзер И что это такое? И теперь остался лишь э, непокрытый момент, один это наш, наш сюрприз в, в, в столбце Shaping, и это Phaser Mask, то есть видим вот эту вот строчку. Помнишь, у нас есть фейзер Shape, но также есть Phaser Mask. Итак, фейзер э, Width отключим и сделаем нам все по стандарту, то есть классик, октавы. Unison можно ставить. И зайдем в э, Phaser Mask. Есть, помним, что в фильтре маска, как она работает, то есть это по, э, работа по герцам, по частотам спектру. Здесь то же самое, то есть мы видим герцы, ноты и, и уровень децибела. И помним, что э, э, располагаются вот эти частоты, как и на эквалайзере, то есть с прогрессией от 500 герц здесь и далее... Э, всего здесь у нас 16700, то есть и 16,7 килогерц. И вот здесь мы уже срезали все наши практически полосы. То есть вот здесь вот уже. То есть где-то примерно район 1000 герц начинается. Вот здесь. Поэтому, в принципе, срезая вот и, чтобы чтобы защитить вот этот регион, нужно примерно сделать вот, вот это. <музыка> то есть это, опять же, для защиты каких-то определенных областей, каких-то, может быть, гармоник отдельных, каких-то нот. И нужно помнить, как это работает. Если это вам нужно, то этим пользоваться. То есть защитить какую-то область от именно фильтрации фейзером или же сделать какую-то зависимость, чтобы, например, нам не фильтровали, фейзер нам не фильтровал а начальный спектр. То есть по умолчанию он может вырезать нам и начальные гармоники, то есть здесь в этом случае третью. Таким образом мы защищаем. Наш начальный э, частотный спектр. Начало нашего частотного спектра и наши начальные гармоники. Но помним, что мы не защитим вот в этом случае наши гармоники, потому что здесь начинается вот этот вот регион, и только лишь вот это оставшийся наш спектр. Оставшийся наш спектр. Помним обязательно, что мы делаем. И для чего мы делаем? Вот осознание этого здесь нужно. То есть вот он, в принципе, во всей красе фейзер и все, что с ним связано. То есть помним, что фейзер — это в, в окне артикуляции вот эти три э, строчки. Фейзер маска, фейзер шейп. И это был фейзер. И давайте теперь перейдем к сердцу нашего синтезатора, нашего монстра, к его центру, где все э, сливается и умножается. Максимум 9 все поняли, что это Unison. И, наконец, это Unison секция. А, это самая последняя секция нашего, нашей главной панели в Хармор. И далее мы будем окунаться еще глубже, немного разберем вкладок и а, пару артикуляций, которые мы не разобрали. И сейчас а, Unison. И что хочется сказать. Да, мы помним, что есть у нас в каждом модулируемой полностью а, функции, а, модулируемой полностью ручки, есть у нас а, секция Unison index mapping, то есть артикулятор Unison index mapping. И вот оно. И помним, что здесь ведется значение присваивание значений а, определенного а, параметра, определенной, определенной ручки, хармор каждому отдельному голосу из секции Unison. Итак, помним это и работаем с Unison, то есть мы знаем теперь полностью после того, как мы все уже прошли, то есть мы все время включали Unison, и знаем, что здесь всего максимум 9 голосов, можем активировать от двух до 9 голосов, почему от 2, потому что, естественно, по умолчанию мы имеем один голос, поэтому 2 голоса, давайте поэкспериментируем сейчас сразу же с двумя голосами, просто с двумя голосами. Вы помните, что мы не обязательно должны использовать всегда максимум Unison, то есть некоторые думают, что юнисон — это его максимум, давайте использовать максимум всегда. Если мы используем юнисон, то почему бы не использовать сразу все 9? То есть нет, здесь ведется в Хармор такая политика, что... Это все-таки осцилляторы, мож, можно так сказать Мы можем использовать это как Unison или как отдельный осциллятор Конечно же будет использовать полезнее все а, сразу То есть используется секция Unison как а, использование наших 9 отдельных, максимум 9 отдельных осцилляторов Так и а, Unison сразу же И вот какая здесь политика То есть два голоса, например, а, дают совершенно другое звучание То есть в отличие от 9 То есть давайте дефолт, потому что мы забыли про то, что мы используем фейзер. И смотрим, что нам дает Юнисон, То есть, 9 голосов по стандартным параметрам. То есть, вот такая патрама, такой пички, такой фейс. Такой звук. А 2 голоса. То есть, совершенно другой звук. Если нам не нужен такой большой разбег, например, как в 9 голосах, то есть, не нужна такая массивность. То можем использовать 2-3 звука. То есть нужно знать цель здесь, вот этот важный момент, про который новички забывают. То есть мы должны знать, чего мы хотим, и э, знать э, все возможности, всевозможные вариа вариации звука здесь, именно в секции юнис. То есть здесь отличие э, есть, и оно значительное. И я думаю, стоит знать, когда использовать три звука, когда четыре, когда пять. То есть все это отличается, все это дает э, свой штрих э, в каждом, в каждый тембр. То есть если мы хотим массивный звук, такой пространственный массивный звук, то используем максимальное количество голосов или хотя бы близко к максимальному. Если же хотим просто такой тембр, который... То есть разбег попа на раме здесь слушаем, и такой приятный тембр за счет разбега питча и фазы. Самый такой основной и, в принципе, очень-очень легкий момент, я думаю, самое такое наглое и банальное заявление, что нужно использовать два голоса, почему вы используете девять. Но в то же время это очень важный момент. То есть здесь нужно помнить про вашу цель, про то, чего вы хотите добиться. То есть некоторые просто мучают унисон тем, что девять голосов, что же не получается, то, чего я хочу, просто нужно поубавить немножко унисон количеством голосов, и, может быть, это, это то, что, то, что вы ищете. Итак, что же делают эти три ручки? Так как мы уже знаем примерно, что они делают, поэтому объяснить, я думаю, много не надо. То есть панорама раскидывает нашу вот эту вот как раз-таки пеннинг, пеннинг это лево-право, раскидывает амплитуду сигнала каждого голоса, то есть в этом случае первого-второго. Например, здесь это мы можем проследить вот в таком моменте, то есть от открываем Volume и открываем Unison Index Mapping. И здесь мы регулируем амплитуду каждого голоса. Вот у нас сейчас два голоса, значит слева... И справа, то есть посередине у нас нет голоса. Помним это. Потому что у нас два голоса. Поэтому. Сейчас мы слышим только лишь один голос, и он немного справа. Два голоса. Сейчас один голос, и он немного слева. То есть вот как это работает. Он разбрасывает, Юнисон uh, разбрасывает наши uh, амплитуды по uh, сторонам. Слева и справа. В этом случае... Так мы слышим амплитуду 100% голоса первого слева и голоса второго справа. Так, это, это все-таки соотношение, помним про это. Не всегда стоит устанавливать это на максимум. Теперь uh, Pitch Thickness. Это, как мы помним, распределение высоты тона отдельного голоса Uh, по detune, так скажем uh, Немного в плюс, немного в минус Такой uh, маленькой погрешности Но погрешность может быть, в принципе, и сумасшедшая <музыка> Вот как работает uh, Вот это pitch thickness <музыка> И нужно знать, что pitch thickness Также uh, полностью артикулируемый фейдер То есть как по времени, так и по мэппинг И что интересно еще сам Pitch Thickness э, в Unison может быть артикулирован по Unison Index Mapping. Это еще лучше. И что мы можем иметь, это два голоса. Один, э, например, э, присваиваем, например, второму голосу значение по максимуму, значит, Pitch Thickness на вот таком вот уровне на 60, ну, на 70%, я думаю, достаточно. И первый голос будет не отклоняться в своем d значит, Pitch Thickness для него присваивается значение 0. И сразу же видим фазовое замещение вот этого, так как фазы все-таки сталкиваются в зависимости от того, какая высота тона у каждого отдельного голоса. Поэтому мы слышим такое небольшое дрожание. Все это, опять же, работа фазы. Она есть везде, когда мы меняем высоту тона, потому что меняется фаза, естественно, скорость меняется. Скорость, э частота, точнее, меняется в небольшом количестве именно в pitch thickness. И фазу, естественно. То есть, вот про это помним, и в двух голосах это, в принципе, не так заметно, как бы было бы заметно, например, в семи голосах. И посмотрим, что произойдет. То есть, по умолчанию примерно так. И построим небольшой рандом. В отличие от нашего прежнего сигнала. То есть, здесь работа ведется еще более, на более микроуровне. То есть здесь мы работаем в э, Unison Index Mapping с параметром Unison Pitch Thickness. Здорово. Про это стоит помнить. И когда мы используем, например, наш от отдельный голос как отдельный осциллятор, про это тоже стоит помнить, потому что это все-таки влияет. Все-таки работа с Pitch, э, вот этим отклонением с Detune, это практически самое важное, когда мы работаем с Unison. И далее фаза. То есть вернем наши два голоса. То есть видим, что фаза непосредственно взаимодействует с Unison Pitch Thickness, то есть с распределением pitch, высоты тона, с разбрасыванием высоты тона. В то время как без Pitch Thickness отличие будет только на посередине или на максимуме, или на минимуме. Стоит понять, как работает вот эта ручка, вот этот фейдер фазы. Так как здесь есть как положительное значение, так и отрицательное значение. Но это не положительное отрицательное значение. Это значит, что когда мы стоим а, фазой посередине, то есть наши все голоса начинаются с одного и того же места. Помним, что фаза, например, это вот эта, эта вещь. То есть мы одновременно начинаем... В принципе, по умолчанию стоит у нас в голосе в нашем тембре а фаза 180. Поэтому мы начинаем вот с этого пика пилы. И э, фаза продолжает э, работу вот этой пилы. Следовательно, мы начинаем с пика, и когда мы стоим э, в, в секции Unison, в ручке фаль, в фейдере фазы, мы стоим All Aligned, на режиме All Aligned, то есть посередине. Следовательно, все голоса начинаются вот с этого момента одновременно. Поэтому мы слышим такой, такую острую атаку. И чтобы убрать вот эту острую атаку, есть, мы помним, ручка рандомизация, вот это фазовая рандомизация, то есть здесь не будет вот этой атаки, потому что все это рандомизируется по спектру, то есть а, фазы каждой нашей отдельной гармоники рандомизируются, следовательно, вот этого, вот этого не будет. Если наш а, один голос состоит из рандомизированных а, вот этих вот э, гармоник, уже рандомизированных, то есть уже звучат они очень даже размазанно, так скажем, это такое ровное звучание, то уже что говорить о наших голосах? То есть на, у нас их два, поэтому э, этот, наш общий тембр состоит из двух уже выровненных голосов, то есть что говорить э, об этом, так как атаки уже вначале, уже при одном голосе не было, следовательно, не будет и при двух голосах. Поэтому вот от этого можно избавиться, и это полезно. То есть при 9 голосах атака будет очень-очень заметна. То есть при а, таком рандоме мы а, избавляемся от атаки. То есть это рандом для рандомизации всех а, фаз наших, нашего унисона, То есть а, всех 9 фаз, в этом случае, а, все девять а, сигналов начинаются с разных мест. Поэтому звучание ровное. И теперь посмотрим, как это будет работать а, вот здесь. То есть здесь... А, Хоть и начинаются все с одного места, но так как все наши а, гармоники по фазе отличаются. Поэтому есть атака, причем она приятная, плюс звук достаточно размазанный и ровный. И вот этот тембр очень хорошо применим. В таких острых лидах, потому что острая атака ведется, плюс она приятная. Она не, не э, раздражает уши. Очень здорово. Вот отличный прием для лид. Лид звуков. Далее. Мы помним, что фаза работает в двух направлениях, то есть в 100% вверх, 100% вниз. И окно подсказки говорит нам 100% jump ahead. Это значит, что... Фаза э, каждого последующего голоса будет э, уходить вперед, то есть смещаться вперед по значению. Поэтому получаем в результате вот такие звуки. Давайте сейчас использовать 9 голосов, чтобы было очень заметно. То есть здесь э, много вариаций звуков, потому что все-таки работа с фазами ведется и работа с голосами, поэтому... Здесь можно получить много вариантов звуков, плюс работа с pitch thickness тоже будет давать, свое, э, давать свою отдачу. Пока мы не достигнем пикового значения, и это Full Blur. Это то есть та же размазка. То есть мы получим тот же, в принципе, звук, что мы получали вот такой ровный звук от нашего а, одного голоса. И при, при 9 голосах это будет звучать очень ровно. То есть... То есть вот слушаем при таком значении Pitch Thickness... То есть вот где слышно будет а, отличие То есть вот так, при таком значении Pitch Stickness И слушаем вот такую достаточно низкую ноту И здесь уже на максимальном значении Full Blur, то есть полная размазка Дает такой в примесь небольшой white noise Даже может быть не white noise То есть не белый шум, может быть какой-то шум Но слышно шум То есть вот она полная рандомизация Полный blur, то есть полная размазка в принципе, это очень полезно для высоких нот. То есть а, да, делает их достаточно ровными, сглаженными. А, звучат они очень ровно. Это работа Phase а, на а, Jump ahead, На режиме, когда а, фазы в, а, уходят вперед. То есть с каждым новым голосом уходит вперед до того, до того момента, пока а, все 9 голосов, а, то есть последний 9 голос не встанет на свое место. То есть полный блер. То есть когда фаза последующего голоса смещается на определенное количество, и девятый голос возвращается на место. То есть первый голос смещает, первый голос звучит нормально, второй смещается, третий еще смещается, пятый здесь, шестой здесь, седьмой здесь, девятый где-то здесь, и потом снова выравнивается, то есть первый голос. Поэтому происходит и такое э, наличие шума. И ровное звучание. Вот как работает фейс на плюс, на 100% jump ahead. И также он может двигаться вниз на equal spread, то есть равномерно распределенные фазы. И это здесь фазы наших голосов выравнивается, не встречаются, конечно же, как это было в случае на 100% вверх, но выравнивается, То есть атака вот эта вот постепенно уменьшается, пока не будет сглаженного такого сдвига фаз. То есть они равномерно распределены. Получается такое ровное отклонение фаз, что сглаживает вот эту атаку. И это значит 100% equal spread. Ровно распределенные фазы наших голосов. И это фейдер фазы. И он артикулируемый не полностью, но по Мы Можем модулировать по всем вот этим а, схемам. И плюс, опять же, unison index mapping. То есть для каждого нового голоса может быть свое отклонение фазы, свое распределение фазы. И в этом у нас начинается также веселье, то есть какой-то голос может полностью звучать ровно, какой-то э, с атакой можем сделать какое-то ровное соотношение. То есть мы слышим атаку плюс вот это ровное звучание с добавлением такого шума. время как мы бы э, слышали только вот это по умолчанию здесь веселье продолжается то есть здесь очень много вариантов сделать свой особый граф который звучит особенно э, с каждым новым разом то есть как бы вы ни строили будет звучать все все новее и новее поэтому экспериментировать вот в этой области обязательно с фазами, потому что э, в юнисон, потому что смещение фаз э, влияет на тембр очень сильно. Мы замечаем это. То есть мы замечаем глобальное отличие, причем влияет это очень сильно на низких, э, как мы видим, на низких нотах. И помним, что можем работать с клавиатурой, с велосири, э, с силой удара по ноте. И мы можем сделать э, слабые удары ровными по звучанию. Например, э, сделаем ресет в нашем Unison Index Mapping. И сейчас вот, такое, вот такая будет прогрессия. То есть э, слабые удары будут звучать очень ровно. Так сказать, с таким шипением. Сильные удары будут а, давать атаку, причем можно сделать а, такую зависимость, то есть Double Curve. Вот эти вещи знать полезно, вот эти способы а, знать очень важно. И экспериментируйте с, с различными мэппинг, то есть модулируйте по мэппинг больше, потому что здесь, здесь все же а, лежит еще неизведанные, много, много неизведанных вещей, даже мной, потому что это все-таки очень-очень огромная вселенная возможности. И это был фейдер фазы. Теперь, есть у нас также виды Unison, то есть мы можем поменять распределение Unison, и мы видим выпадающее меню с типом распределения Unison, то есть распределение наших голосов, а точнее способ распределения вот этих параметров, то есть как панорамы, так и впечатлительность так и фазы. То есть у нас по умолчанию стоит Blurred. И мы можем заметить различия, когда будем использовать, например, pitch на полную. То есть смотрим отличия вот этих режимов. То есть по умолчанию, и когда мы поднимаем наш pitch, то есть все наши составляющие частицы, вот эти гармоники, все эти санисоиды поднимаются в уровне тона, в высоте тона. И насколько поднимаются, давайте заметим. То есть, вот примерно на такое соотношение. Так сказать, в пол пол тона поднимаются. То есть, вот пол тона по умолчанию. Одна вторая тона. И так. И далее э, классический. И смотрим между ними разницу теперь. То есть мы видим, что классический э, тип распределения Unison немного превышает по э, количественному распределению вот этот вот тип Blur. То есть видим на примере того, что классический тип Unison поднимает Pitch э, немного выше, чем Blurred. Это может быть незаметно на видео, но попробуйте поэкспериментировать у себя в Harvard. И вы увидите различия. То есть также влияет вот этот вот э, тип распределения и на другие параметры. На фазу и на панорам. И далее, Uniform. Между классическим и Uniform разница не такая уж и большая, но... То есть параметры в Uniform также превышают на примере питча наш тип Blurred. И едем дальше. Также можем попробовать, вот, какие различия будут по... А если мы расставим все эти фейдеры по умолчанию между этими типами. То есть вот здесь вот уже заметно, так как распределение фазы будет, будет все-таки отлично а, в, в этих типах а, распределения Unison. Поэтому, поэтому мы видим вот эту, вот, вот эту отдачу, так как, я напоминаю, работа с фазой очень-очень а, важна. Видим а, различие в тембре сразу же. При, а, как я уже сказал, малейших отклонениях, а, вот в этих типах Юнисона и напомню то, что а, вот эта фаза из вот этой pitch thickness ручки фейдера а, не так важна. То есть, если мы опустим ручки панорамы и ручки пича, то отличия мы не получим, потому что фаза смещается, но толка от этого нет, так как пич не задействован. Поэтому, а, в принципе, в Объединение вот этих вот двух ручек есть есть какая-то отдача, и мы видим вот это вот смещение сразу же фазовое, такой морфинг, именно в uniform. И мы видим вот этот вот это неприятный морфинг. То есть мы помним, как от него избавиться. При всех девяти голосах наша, у нас есть остро-атака и вот такое распределение, которое на слух, я думаю, не всегда будет очень приятно. Поэтому помним про рандомизацию а фаз наших отдельных голосов. То есть это лечится вот этой ручкой. Потому что этот момент неприятен, я думаю, во многих ситуациях. И также это есть при любом э, типе Unison, больше, конечно, это заметно на Uniform, опять же, излечимо всегда. Вот типы Unison, и у нас э, есть также Random, последний тип, и это значит, что э, распределение будет вестись э, каждый раз новое при э, каждой новой нажатой ноте. То есть мы можем попробовать это на примере Speech. То есть, если присмотреться, то мы видим постоянно изменяющуюся высоту тона вот этих всех гармоник. То есть, при каждой э, новой нажатой ноте будет смещение вот на такое количество, вот на такое поднятие. И, и далее при каждой новой нажатой клавише будет вестись смещение по пичу. То есть, на видео может быть незаметно, но попробуйте, опять же, проверить это на своей машине, на, в своем харморке. То есть это а, а, рандомизированное распределение Unison, параметров Unison. Далее мы имеем а, тип Special, и это герцы. И это работает не очень стандартно, опять же, потому что это вкладка Special, это небольшое извращение. Смотрим, как это работает. То есть pitch пока не трогаем, смотрим пока только на фазу. видим определенное смещение фаз, то есть это влияет очень хорошо на какие-то определенные гармоники. И практически подчеркивает а, определенные, определенные регионы гармоник в нашем гармоническом спектре. И здесь очень приятный момент то, что вот это, опять же, Unison Face модулируемо и модулируемо по Unison Index Mapping. Значит, мы на 9 гласах можем построить... Новую фазу и так как мы знаем что здесь совершенно сумасшедшие отличие в тембрах получается в работе вот с этим фейдером поэтому опять же используем его в нашу пользу в нашу отдачу посмотрим что получится Опять же здесь мы получаем огромные варианты звуков. Но как только. То есть дефолт и посмотрим, что у нас есть заново. То есть герцы, 9 голосов. То есть сумасшедшее распределение фаз. Таким образом, по а, таинственному распределению герц. И теперь попробуем применить питч. И здесь начнутся заблуждения, потому что Вот как э, поведет себя пич на максимум И фаза, как всегда, на это влияет И И мы видим э, рандомизацию по э... И мы видим вот эту э, рандомизацию по высоте тона с каждой на нажатой новой клавишей. И вот это распределение герц э, в юнисон э, секции ведет себя очень-очень нестандартно. Не и как это понять? То есть, э, понять это можно так. То есть, юнисон распределяет наши голоса по пич, по фазе и по панораме в понятии герц. То есть, мы помним, что октава — это распределение равномерное, герц это распределение, э, как, в принципе, мы имеем распределение на эквалайзере. То есть, каждый последующий параметр по спектру, так скажем, становится чаще. И понять вот здесь вот это трудно, потому что как как как можно это понять, то есть пич становится чаще а, по именно вот этому распределению по герцовому, так скажем, а, от начала до конца. То есть можно и так понять. Так как смотрите, как смещается пич. В действительности как смещается пич. То есть Здесь он смещается таким образом. На максимум мы видим, что он смещается на первых гармониках очень-очень сильно. То есть практически в, то есть в несколько тонов. Здесь мы это видим. Далее все меньше, меньше меньше, пока смещаться не будет вообще на верхних гармониках. То есть, распределение герцовое все-таки есть. Здесь оно так и работает. Но с фазой это более сложно, поэтому фаза будет смещаться здесь. То есть, первой гармоники. например, причем всех 9 голосов в первой гармонике на максимум причем неизвестно куда еще, и также будет вести, и так последовательно будет все меньше и меньше смещаться для каждой последующей гармоники наших девяти голосов. Вот, в принципе, как ведет себя распределение Герца. И это поначалу трудно понять, но понять это стоит. То есть здесь мы видим, остались какие-то там несколько гармоник, и они достаточно высокие, так как сместились фазы а, многих из начальных наших фундаментальных гармоник, и, видимо, и, по сути, заместили друг друга и заглушили друг друга. То есть вот здесь и происходит фазовое наложение, фазовое вот это вот э, заглушение. То есть фазы глушат друг друга за счет того, что они смещаются, накладываются друг на друга в антиполярности в своей. Помним, что такое фазовое смещение, фазовое заглушение это то, когда две фазы сталкиваются друг с другом, и у них инвертированная полярность. То есть, у одной одна идет так, например, вторая идет совершенно по-другому. Следовательно, они друг друга э, заглушат и аннулируют. Вот как ведет себя керцовое распределение Unison. И далее мы имеем кнопку Alt в нашей э, панели Unison. И давайте посмотрим, что она делает при параметрах по умолчанию. Отличий больших здесь не слышно. Но при вот таком и э, ничтожном питч, и смещении фазы, так как, так как мы смещаем фазы все Что это значит? Понять эту кнопку лучше всего так. То есть alternate — это как многие могут понять, кто, например, учит английский, то это поочередные или альтернативные, скажем, или поочередные или альтернативные. Но также alternate — это и смена полярности, еще. То есть нужно здесь знать как английский, так еще и физику. То есть альтернатива здесь меняет полярность. То есть на выходе Unison меняем полярность нашего сигнала. Вот что такое Alternate. И, в принципе, Unison-секция на поверхности разобрана, но, но у нас есть, как всегда, сюрприз. И это э, вот эта вот строчка в шейпинг, то есть гармоники Unison-Pitch, распределение высоты тона в гармоническом смысле. И это вот что. То есть здесь э, мы видим перед собой, опять же, спектр, октавный, э, октавное понятие, видим октавный режим, вот этот вот в э, 9 октавах, и наша по стандарту прямая и попробуем активировать по более. и посмотрим что произойдет то есть здесь это работает так все это помним а, октавы и значит первая гармоника здесь вторая здесь третья здесь четвертая далее и, и так далее то есть до 516 и это прямое влияние вот этой ручки юнисон pitch thickness то есть распределение pitch для каждой отдельно взятой гармоники, то есть из нашего гармонического спектра. Следовательно, сейчас наша фундаментальная гармоника не будет поддаваться вот этой ручке, и посмотрим. То есть по умолчанию мы бы увидели вот это смещение на а, всех гармониках одинаково. Сейчас. В этой ситуации мы этого не услышим. То есть только для последующих гармоник. Первая гармоника осталась нетронутой, вторая гармоника тронута немного, третья... В принципе, почти как и по дефолту, как и по стандартам. Смещение пичи мы видим уже прежним. Мы можем поднять это на уровень выше. И мы видим, смещение сразу же преувеличилось в два раза. То есть э, вот это уже значение приумножает э, наше э, смещение высоты тона для гармонического спектра. Почти всего гармонического спектра. И как полезно использовать вот этот вот граф. То есть мы можем сделать э, вот так. То есть по построим какой-нибудь простой лид. Сразу же с эффектами, чтобы для вас приукрасить все это дело. Как я уже говорил, полезно использовать вот, этот вот, вот эту атаку. И будем смотреть, как ведет себя пич. А, То есть, по а, умолчанию мы получили вот такой звук. Я думаю, что вот а, в смысле голосов здесь а, хармор имеет очень отличные возможности, потому что работа с голосом очень важна, опять же. И здесь мы работаем на микроуровне, как мы помним на уровне каждой отдельно взятой гармоники на нашем гармоническом спектре. Поэтому совершенно разные звуки получаются. Также мы можем а, поступить и наоборот, то есть преувеличить начальные гармоники в нашем питч, смещение нашего пича высоты тона, и а, убавить высокие гармоники в смещении. Здесь лучше применить параметр фазы а, full blur, то есть полная, полная размазка фаз. То есть появляется очень красивая атака. Мне нравится вот то, что э, здесь ведется такое смещение. Здесь ведется такое распределение, что наши фундаментальные гармоники очень такие э, смазные, так скажем, по питч. Здесь слышен сильный дейтюн на наших основных гармониках. И э, практически ровное звучание по э, понятию э, на шифтнес на наших высоких э, тонах, на наших высоких э, частотах. И высоких гармониках, соответственно. Как и в фейзере, так и в голосах у нас есть огромные, э, огромные возможности. И много вероятностей построить э, то, что мы хотим. И реализовать наши мысли. Вот, в принципе, юнисон э, во всех деталях, во всей красе. И, я думаю, естественно, остается много неизведанного. Но стоит каждый параметр еще поэкспериментировать э, самим, над каждым параметром поработать. И, конечно же, вы откроете для себя еще больше возможностей, поработав сами с этим поэкспериментировав, так скажем. И после разбора Phaser Unison с Acti у нас остается не разобранная только одна лишь ручка таинственная на нашей главной панели. И это вот эта ручка EQ, то есть Mix Equalizer, которая, в принципе, ни на, ни на что не влияет, но почему-то здесь есть. И это непосредственно связано с а, вот этим параметром в разделе Shaping, с Global EQ. И давайте сделаем дефолт. Активируем Unison, чтобы было приятно слушать. Небольшую. Легкую envelope. Поработаем немного здесь. И такой легкий п Далее. Для чего EQ? То есть Global EQ у нас есть в разделе Shaping в нашем, окно, в нашем окне артикуляции. И давайте попробуем поработать с ним. Что, что это все-таки значит? То есть mix это всего лишь примесь, э, это всего лишь активация вот, этой вот, вот этого графа к нашему э, тембру. А что такое Global EQ? Это в принципе эквалайзер. Но вот как он работает. То есть мы видим опять же здесь понятие герц и э, наши ноты. И децибелы по вертикали. И давайте посмотрим на примере достаточно низкой. Самой низкой ноты. Сделаем несколько полос, как на нашем эквалайзере. Это работа опять же в корне, работа с амплитудой наших гармоник. Но смотрим, что будет происходить, если мы будем э, смещаться в нотах. То есть на октаву выше пойдем. То есть здесь ведется работа не с номерами гармоник, а с, э, опять же, с частотой. Так как мы помним все это понятие, все это понятие герц. Работа ведется в корне с частотой. И если мы нажмем э, достаточно высокую ноту, то есть за нашим диапазоном, мы не, не увидим никакого привлечения, потому что оно осталось сзади, вот этот вот регион остался сзади. Поэтому для вот этих нот э, весь спектр остается лишь только здесь. Здесь нужно знать а, единственное что. То есть все, что мы делаем на этом поле, это герцы. И мы работаем непосредственно с герцем. Но а, это не то же самое, что мы работаем потом, обрабатывая, например, эквалайзером. То есть у нас есть эквалайзер, мы можем обработать. И высокие ноты тоже. Мы можем поднять низкие частоты для высоких нот. Но здесь же, на, на этом моменте, мы работаем более, более фундаментально, более глубоко. То есть когда мы работаем с тем, когда зарождается звук. Поэтому мы не можем поднять, как и в эквалайзере, во внешней обработке. То есть мы здесь работаем внешне, то есть не в корне. Здесь мы уже последовательно сначала делаем звук, потом его обрабатываем. Поэтому мы можем поднять у нашего звука, уже сделанного, у нашего уже готового тембра, поднять низкие частоты у высоких тембров. Поэтому здесь, здесь на эквалайзере мы работаем э, гораздо глубже, поэтому мы не можем поднять низкие гармоники в амплитуде, низкие частоты в амплитуде для высоких нот, так как их нет у этих нот еще. Поэтому вот наш спектр этой ноты, вот наш спектр для этой ноты. Потому что видим, где она находится, где она начинается, поэтому оставшийся спектр для нее примерно такой. В то время как для низких нот регион, в принципе, достаточно обширный для работы с частотами. Вот как работает глобальный эквалайзер. И у нас есть в OpenState файл в меню уже готовые какие-то способы эквализации. То есть 9 полос специально для нас, чтобы мы легче оперировали с, этими, с этим эквалайзером. Далее называется uh, CPU Saver for Base. Это значит, он экономит ваши, uh, работу вашего процессора, когда вы делаете басы. То есть здесь, в принципе, uh, ImageLine подумали, что для баса не всегда нужны вот эти частоты. Что, в принципе, правда, частично. Но я, я бы оставил все, uh, весь наш диапазон. И еще несколько. Вот, в принципе, самый оптимальный вариант. И здесь мы используем эквалайзер как, в принципе, многополосный эквалайзер, то есть вот такой удобный, сразу же готовый изгиб. это значит smooth. И помним, что вот это уже не работает, то есть вот это важно. Здесь работа эквалайзера ведется немного по-другому, не, не так стандартно, как мы привыкли. Вот что такое эквалайзер и как он работает. И далее посмотрим еще несколько строчек в окне артикуляции, которые мы еще не разобрали. Default. Вот э, все, я думаю, с главной частью. И что осталось не разобрано? Это вот эти глобальные параметры. Это практически вот эти мэппинг. То есть Unison Face был разобран, Pay Delay не был разобран. Но подождите с Pre Delay, потому что это мы оставим для вкладки Advance. Потому что работа ведется непосредственно вот с этой вот ручкой, которая находится здесь. Поэтому перейдем сразу же в Global Envelope Attack Time. И мы видим, что это артикулируемое по мэппингу, так как находится в непосредственно во вкладке в части Mapping, в нашем окне артикуляции. И что это такое? То есть Global, мы знаем, что это глобальный параметр, и значит для всех Envelope, потому что непосредственно Global Envelope. Поэтому для всех Envelope, которые есть у нас в части А, в данном случае в части А, например, то есть сделаем опять же наш pad. Это просто для того, чтобы было приятно слушать. Итак, у нас есть атака. У нас есть Global Envelope Attack Time. Значит, время атаки. И для каждой клавиши мы видим, в данном случае для каждой клавиши, мы, конечно, можем это сделать и в других модуляциях мэппинга. Но, тем не менее, для каждой клавиши у нас можно выбрать здесь свое время атаки. То есть, сделаем такое различие. Вот для этой клавиши. Время атаки сейчас не существует, поэтому смотрим. Оно начинается с Decay. Наша атака начинается с Decay. То есть это опять же то же самое, что и... Помним наше атак-тайм. То есть это время, откуда начинается атака. То есть для этой клавиши атаки нет. Для этой клавиши атака самое что ни на есть обыкновенное. И для всех последующих клавиш э, в минус, если мы уходим, то есть атака та же самая остается. Вот как работает Global, э, global части. В принципе, все, все так же аналогично работает и в остальных э, секциях Global, э, что связано, в принципе, с Envelope. Это Global Envelope. Также есть Attack Scale, то есть давайте зайдем обратно и выключим наше Keyboard Mapping для этой... Global Envelope Attack Time. Также помним про то, что мы можем также модулировать вот это время атаки и по-другому. То есть, для Velocity. Понимаем, как это работает. То есть, лучше в другой пропорциональности, конечно же. То есть, в данном случае, и это только лишь с Volume мы помним, что мы прибавляем все Envelope. То есть, была бы у нас Envelope для фильтра, например, один атака, то есть атака обязательно до Decay, поэтому ставим Decay-маркер и... Видим, откуда начинается атака, так как мы поставили уже в uh, Velocity. То есть uh, слабые сигналы, то есть слабое нажатие, Дает нам гладкую атаку, как по э, Volume, так и по фильтру 1, Envelope. Сильное нажатие дает нам э, атаку, с, начиная с Decay, то есть там, где мы поставили маркер Decay. Помним, что мы можем помним, что можем поставить декей, например, и э, наоборот, то есть будет вот так вот. Атака примерно такая. Практически это не, э, это не плавная атака, это... То есть здесь начинаем с Decay, и поэтому атака вот такая начинается с Decay. То есть все, соответственно, относительно, потому что там, где мы поставили Decay, и будет кончаться атака. То есть помним про это тоже. Это может ввести сейчас вас в заблуждение, но это стоит понять, потому что здесь я просто подвергаю ваш мозг пока что немного насилию, но это только во благо, потому что вы должны понять этот момент. Все это, все параметры относительны Здесь. И так, далее. Ресет. И идем далее. То есть атак скейл. Это скорость прохождения атаки. Помним это. И следовательно, для. Например, для этой ноты. Прохождение атаки. Понимаем, какое? Для этой ноты. То есть быстрое прохождение атаки. Видим. Это, не, это не, не, не то, откуда начинается атака. Это то, насколько быстро она проходит атаку. Наш, наш маркер, соответственно. И то же самое с другими параметрами. Помним это. То есть все разобрать я не успею, но э, вы должны разобрать это и понять самостоятельно. И все, все то же самое с Decay Scale. То есть помним, что это Decay прохождение вот этого региона. То есть время Decay. То есть у нас есть... Uh, только Decay Scale, то есть у нас нет uh, такого понятия, как Attack Time, также и Decay Time. У нас есть только Decay Scale, поэтому здесь есть только время прохождения, скорость прохождения вот этого Decay региона от Decay до Sustain непосредственно. И uh, Sustain Offset, мы помним, что это не временной параметр, это параметр амплитудный, uh, так скажем, децибелый. Поэтому uh, для каждого, uh, в этом случае для каждой ноты будет uh, отдельный уровень Sustain, то есть уровень по громкости sustain. Вот этот уровень по громкости, помним. Каждый, а, каждая новая нота, в том случае, если мы работаем в Keyboard Mapping, то каждая новая нота будет содержать, например, в такой зависимости новый уровень sustain. И Release Scale, помним, что это время прохождения а, затухания. То есть показывать времени так много у нас нет, поэтому объясню на словах. Все это, в принципе, похоже на Attack Time и Decay. Далее Global LFO Amount. Да, ресет для наших параметров Global Envelope. И теперь LFO Amount. И давайте сделаем наш pad вот таким вот в... Примерно таким. И для фильтра то же самое скопируем. Но давайте приуменьшим при этот, пара, этот параметр и теперь поработаем с Global LFO секцией. То есть для каждой новой для каждой а, ноты на нашей а, клавиатуре мы можем присвоить а, LFO amount, а это значит наличие LFO. И следовательно это работает так. Для этой ноты. Такой amount LFO, то есть наличие LFO. То есть здесь мы можем активировать LFO или деактивировать его относительно нот. Здесь будет уже минус, значит обратная пропорциональность LFO, то есть наличие будет а, распределяться по-другому, наличие будет инвертироваться, то есть как бы а, flip vertically будет применяться здесь. Вот как работает это, то есть и это можно изобразить и не только на Keyboard Mapping, можно изобразить на Velocity Mapping, можно, помним, про Unison Index Mapping также. А будет работать так. Отличный, отличный параметр и хорошо управляется, в принципе, очень здорово. И помним про остальные, то есть помним про наш кабинет и все остальное. Поэкспериментируйте с этим самостоятельно, потому что времени на это, конечно, нет. Важно, чтобы на этом моменте вы сейчас это все поняли просто. Далее. Далее скорость. Это непосредственно работа с ручкой Speed у всех наших LFO. То есть помним, что у всех LFO а здесь мы можем поработать с ручкой Speed одновременно вот в этом окне. И, естественно, для каждой нот ноты здесь мы можем поработать. То есть... Это мы уже помним, это мы уже проходили в одном из наших уроков, поэтому частично вы понимаете, что происходит. То есть это нужно для дабстепа как просто как вода для человека, я думаю. И это можно же сделать и на э, силе удара. То есть здесь можно, если отключить привязку громкости, э, нажать нажатие клавиши громкости. Просто на, э, силой нажатия на клавишу можно регулировать скорость. Можно, конечно же, прибавить в глобальной части нашу скорость, но мы этого делать не будем, потому что надо делать это сразу в двух параметрах, а это долго. Итак, помним про то, что можно установить э, побольше скорость, и все-таки максимум будет гораздо более, более быстрым. Привязка обратно, velocity to volume. И далее. Делаем reset И фаза, фаза LFO. Мы помним, что фаза — это фаза, поэтому здесь удивительно ничего нет. Просто откуда начнется на определенной ноте, прохождение LFO например отсюда отсюда отсюда и на каждой ноте я имею в виду при работе с keyboard mapping то есть замечайте начало откуда откуда начинается LFO и здесь тоже очень влияющий на на наш исход на наш результат параметр то есть откуда начинается ЛФО? Здесь такая очень интересная атака получается. Все это достаточно интересно и применимо. Вот, в принципе, все вкладки Global. И это э, тоже важные параметры, помните про них и работайте с ними. И э, на этом урок, я думаю, заканчивается. Э, глобальная часть пройдена, остались только небольшие вкладки. Я думаю, что не дам вам определенных таких инструкций, что делать, но я, я скажу вам, что нужно. То есть у вас есть 60 пресетов сейчас своих авторских, если вы э, следовали инструкциям в предыдущих уроках. То есть сейчас на этом моменте перед нами лежат э, все возможности нашей глобальной части, нашей главной части, главной панели и практически все артикуляции. То есть практически, потому что пока что нет секции image и некоторых э, строчек из advanced э, части, но это не, не важно, потому что практически все вы уже имеете под рукой. Поэтому сейчас на этом моменте задание такое, то есть у вас есть 60 пресетов, сделать еще 40, применяя... Полностью все возможности хармор как можно больше. То есть мы знаем, что есть Global э, часть, мы умеем пользоваться э, Unison. Также Unison индекс Mapping тоже важный момент. И Harmonic Unison Pitch э, тоже немаловажный аспект. Насколько он меняет тембр, вы уже поняли в этом уроке. Поэтому я думаю, этому тоже вы найдете большое применение. И помните, что модулируем и все эти ручки. То есть мы можем также... Э, сделать и во времени модуляцию pitch thickness. Единственное, что модулируется по времени в Unison секции, это pitch thickness. Поэтому, то есть, попробуем сейчас вот так сделать. То есть, мы можем сделать как. То есть, это полезно, опять же, для дабстейперов. Или же по-другому, как-то сначала пустить ровный звук, не? распределенный по Pitch, то есть помните, что модуляции по времени все-таки существуют для Pitch thickness и она очень хорошо применяется как э, в Envelope, так и в LFO. Вот в принципе все домашнее задание, то есть сделать еще 40 пресетов, до довести довести вашу библиотеку до 100 пресетов, и как можно больше применять э, вот именно в этой части, в этих 40 пресетах, э, все возможности хармор. И это может быть что угодно, что вы только хотите. Могут быть эффексы, могут быть а пэды, лиды. Что подходит для вашего стиля, что нужно вам по большей части. Это могут быть все лиды, все пэды То есть здесь э, только все зависит от вас Но делайте это полезным для вас Применяйте, чтобы потом вы применили или в скором времени вы применили эти пресеты, эти звуки в вашем творчестве или в ваших проектах где-то И чтобы это приносило обязательно вам пользу Делайте для себя и делайте это очень ответственно и очень качественно Помните про это, помните про кабинет и про все способы модуляции и, я думаю, оставлю вас на этом с Хармор наедине. Встретимся в следующих уроках. На этом пока.